Ты зачем мне ночью часто снишься? Я прошу, не надо. Уходи. Мы не сможем в прошлое вернуться. Прервалась симфония любви. Замолчали скрипки, контрабасы. Не звучит божественно рояль. Мы свою мелодию сыграли. Если честно, мне немного жаль. Жаль, что ничего не получилось. Расставанием кончился роман. Я в тебя, девчонка, и влюбилась. Ты был мой... Отважный капитан, ты был принцей сказки, Как принцессе подарил волшебный поцелуй. Навсегда остался в моем сердце, Хоть прошло по жизни много бурь. Мы с тобой давно уже в разлуке, Мы с тобой не виделись давно. Скоро будут бегать наши внуки, Что-то будет в внуках твое. Пусть у нас с тобой не получилось Доиграть да симфонию любви. Пусть она продолжится в потомках, В ней два сола. это я и ты.